Всем привет, это Евпатория, это я, Юлия Ревенина, и мой канал Эконом-класс о том, как жить и путешествовать за разумные деньги. А это стена, евпаторийская стена, на которой коротко изложена история этого места, ну, каких там 25 веков. Вот кто только за эти 25 веков не побывал и не жил в Евпатории. Сначала здесь жили древние греки. Потом ее захватывали половцы, хазары, скифы и другие народы. В XV веке она стала частью Османской империи, но в XVI веке Екатерина II присоединила Крымную экваторию естественно, к Российской империи. А вот все эти государства, все эти эпохи, они сохранились в Ихпатории. Через этот город просвечивает время. И а, какие-то достопримечательности превратились в руины, а, какие-то стали музеями, а, а какие-то используются по прямому назначению. А сегодня мы совершим такое короткое, интересное историческое путешествие а, размером 25 веков по Евпатории. Но прежде не забудьте подписаться, поставить лайк и Поехали! Вот здесь, под этой стеклянной пирамидой, находятся руины античного полиса Киркенетид. Какого мужчину нашли в аж девятом веке до нашей? Прекрасно сохранился. Османский период жизни в Патории мы встречаем под дождем, поэтому приходится... О, елки-палки! Я решила скрыться от дождя прямо в самой крепости Безвлёд. Это э, слоеное тесто, а между слоями э, проложен белковый крем, грецкий орех и изум. Также произвели химический анализ этой стены и доказали ее вековую принадлежность. Перед вами макет с пеневиковой крепости Кеслев, которое название наш город в силу времена Крымского В 1784 году, после того, как Крым стала российским, а Екатерина II повелела переименовать город Кизлев на Эвпаторию. Я узнала, как правильно принимать минеральную воду в вот Я, честно говоря, не минеральную воду. А Собственно, Эвпатория, как куорд стала известной, начала набирать популярность в конце XIX века, после того, как здесь была построена майнакская грязелечебница. лечебница Что-то тут было. Судя по тому, что плитка на полу и плитка на стенах, значит, все-таки это сама непосредственно была грязь-лечебница. Угу. все отдыхали, принимали грязь, все процедуры тут были. Майнакская грязь-лечебница сейчас разрушена, разграблена, разворована. начнем с античного периода евпатории вот здесь под этой стеклянной пирамиды находятся руины античного полиса киркенетиды он существовал начиная 6 века до нашей эры по-моему даже раньше в шестом веке нашей эры его завоевали греки И тогда мы узнали что существует античный полис Киркинетида. так вот под этой стеклянной пирамидой находится северо-западная окраина полиса Киркинетида, И как ее нашли? Когда ремонтировали Дувановскую улицу, то обнаружили часть оборонительной стены киркинитиды и круглую башню жертвник. Решили это все не закапывать и не растаскивать по музеям, а музеифицировали, есть такое умное слово, и теперь все это доступно гостям и жителям Евпатории. А еще, кстати, очень много артефактов, очень много интересных вещей, оставшихся от античного периода Евпатории, хранится в Паторийском крыльевическом музее. мы туда тоже заглянем. А это как раз зал археологии. Здесь как раз мы узнаем о... В античном периоде жизни в Каторе. Амфоры, в которых хранилось растительное масло и вино. Погребальный инвентарь найденный при раскопках геркинетиды. Бусы и амфоры. Вот, кстати, какого мужчину нашли в аж 9 веке до нашей эры. Прекрасно сохранился. А вот из таких камней клали стены. Это вам не кирпич маленький, это так убить можно. Кто только не бывал в Евпатуре? кто только ее не завоевывал и на нее не нападал. Вот так, например, выглядит один из захватчиков, это Половец. А это Хазарский всадник. Это Готский всадник. В общем, Хазары, Готы, Половцы, Скифы, все хотели завоевать Евпаторию, а это вооружение воина Крымского ханства, кстати, на древнерусское похоже. Так, Османский период. Жизни в Патории мы встречаем под дождем, поэтому приходится. Ой, лки-палки! Он усеялся так, приходится как-то выкручиваться. У меня за спиной находятся гизлевские ворота. Это символ именно Османского периода в жизни в Патории. В 15 веке Крым был завоеван Османской империей, и на месте нынешней была построена крепость Гизлев. К сожалению, от этой крепости остались только Гизлевские ворота. Раньше они назывались дровяными, потому что выходили на базарную площадь, где торговали дровами. И сама крепость Гизлева и эти ворота пережили огромное количество осад и нападений, кто только на них не нападал и не пытался проникнуть в крепость Гизлев. Русские, казаки, татары и, в общем, многие другие народы. Гизлевские ворота пережили две русско-турецкие войны, Великую Отечественную войну, но разрушены были по глупости местного начальника в 1959 году, который решил, что лучше снести ради ради дороги большой какой-то автострады, можно снести этот уникальный памятник, и в общем их снесли. И только в 2004 году любители истории меценаты восстановили гизлевский ворот и теперь это такая точка культурного притяжения точка туристического притяжения евпатории за ними находится старый город малый иерусалим маршрут по которому мы тоже обязательно пройдемся. И, в общем, здесь сосредоточено, на самом деле, очень много интересных памятников, интересных религиозных учреждений. И, кстати, очень много замечательных оригинальных эм, видалин с этнической э, татарской, крымско-татарской и эм, караимской кухней Капающей воды я решила скрыться от дождя Прямо в самой крепости э, Безлёв В смысле, в а в Безлёвских воротах а, Дело в том, что здесь, если вы зайдете, И то увидите сразу а, кофейню Кизлёв Кавысы Надеюсь, я правильно это произнесла Это перевод означает Кизлёв это как бывшие бывшая Евпатория Кавысы это кофе Так вот, по слухам а, Здесь варят самый вкусный кофе у них Что вы бы а, а вот мне, да, мне просто хотелось, хотелось попробовать ваш фирменный кофе, который всех хвалят. А, наш фирменный кофе ⁇ это, это кофе для провиса. Это наша традиционная кофе. оно варится в одном турбире на медленном огне, где-то с шипиной пенкой. Мы замачиваем uh -huh. с девушкой. Прикусываем для домашнего кофе сахар, который мы варим сами. У нас да, еще а есть султан, да, очень вкусная кофе. Это десертная кофе с яичным желтком, с медом и частью домашних сливок. Так, принесли мне кофе, начинаем дегустацию. А вот эта маленькая чашечка, здесь 100, 100 граммов, она стоит 140 рублей. Это кизлевский кофе. Вещь. Мне кажется, сейчас поправлю, мне кажется, даже не надо и сахара никакого, потому что... Он очень ароматный, но ароматный не за счет каких-то добавок, а ароматный, потому что он сам по себе кофе ароматный, Видимо вот эта варка, она достает оттуда весь са самый вкус. Второй кофе, дорогой, но тут его побольше, сколько его тут? Его 150 граммов, а это называется десертный кофе по-султански. Видимо, султаны пили такой кофе, а к нему подали, а как всегда, я не помню. Как называется, молодой человек, Как это называется? В общем, это называется странно. Я сейчас попытаюсь повторить. Кивизли, ковитек. И у нас еще... Чивизли. А, и что, здесь у нас... Гр... Это слоеное тесто. Белковый. И между слоями проложен... Это по... крем, Грецкий орех и изюм. А, грецкий орех и изюм. Вы первое, второе... Белковый крем. А, белковый крем, грецкий орех и изюм. Ой, ребята. <связь> Когда же я буду работать? -то? Так, дегустируем султанские кофе. Вот вы знаете, он со сладостью. Это вот кофе для тех, кто любит сладкий кофе. Я все-таки сторонник того, чтобы кофе был без сахара, чтобы попробовать вот всю палитру вкуса. сразу отмечу, что нету приторности и совершенно воздушное тесто. Тесто просто замечательное, не как подошва, знаете, слоеное тесто бывает как подошва, а очень нежное, легкое тесто и вообще, казалось бы, десерт, но достаточно легкий. от этих ворот с момента постройки. И две арочные ниши, которые предположительно использовали как помещение для городской стражи, но с работой артиллерии оружия, ворота теряют свое оборонительное значение и их начинают использовать как торговые ремесленные лавочки. Также произвели химический анализ этой стены и доказали ее вековую принадлежность. Перед вами макет средневековой крепости Кеслев. Такое название наш город носил времена Крымского ханства. И свою историю берет в середине 15 века, когда во время правления хана Мигрия Герая здесь возводится первоклассная крепость. На то время занимал второе место по своим размерам и уступал лишь столице Крымского ханства, города Борчисараю. Здесь проживал около 20 тысяч людей, среди которых были крюнские татары, караимы, армяне, греки другие народы. Продолжаем наш рассказ и начинаем его на улице Дубановской. Это самая знаменитая пешеходная улица Евпатории. И она как бы является символом Евпатории, как российской здравницы, когда она из маленького приморского городка стала знаменитым российским курортом. Но вернемся все-таки в 1784 год, когда Екатерина II, после того, как Крым, стал российским, Екатерина II повелела переименовать Гизлев в Евпаторию. Новое название было выбрано в честь царя понтийского государства Дмитридата VI Евпатора, но ну, и звучало достаточно долгозвучно – «Евпатория». Ну, Екатерина II, как женщина щедрая, ну, в общем, и вообще здравомыслящая, тут же сразу стала раздавать новые, вновь приобретенные, вновь завоеванные крымские земли своим там, друзьям, аристократам, полководцам, друзьям-иностранцам. Но по большому счету, она делала правильно, потому что Крым нужно было осваивать. Он тогда состоял из маленьких татарских деревушек, а сегодняшний современный Крым – это красивые особняки, дворцы, набережные, парки. Все это было сделано в российский период крымской истории. И вот эта замечательная Дувановская улица – с красивейшими особняками, которые соревнуются друг, другу, с друг с другом в красоте декораций, в неожиданных архитектурных решениях, она тоже была создана в XIX веке, но это уже позже намного. И связано это с тем, что градоначальником Евпатории был предприниматель, землевладелец, богатый и меценат Дуван. Это очень талантливый человек, очень энергичный, и, в общем, благодаря ему небольшой приморский городок Евпатория превратился в знаменитую здравницу. Так вот, когда народ разузнал богатый, что здесь так хорошо, здесь еще лечебные грязи есть, они сюда приехали, скупили земли и построили особняки. Вот если прогуляться по набережной Горького, по Дувановской, вы всю эту красоту увидите. Среди всех очень красивых особняков, которые расположены на Дувановской улице и на набережной, нынешней набережной Горького, Сразу выделяется нынешнее здание краеведческого музея, выделяется совершенно необычной архитектурой. Это здание принадлежало местному предпринимателю Гелиловичу. ну Понятно, что в 20-е годы, когда приш... в Крым а, а, пришла советская власть, этот особняк экспроприировали, национализировали, и а, в 2021 году здесь открыли краеведческий музей. Очень часто пишут, что этот особняк сделан в стиле модерна. Да, там есть, соглашусь, элементы модерна, но там еще очень ярко выражены элементы исламской архитектуры. То есть то, что вы увидите только, например, в мечети. Например, мехраб. михрабом украшен вход в краеведческий музей. Михраб это такая ниша в мечети, которая указывает направление меки, то есть куда молиться в какую сторону направлять свои молитвы, и михраб ну, сравним с алтарем в христианском храме. Вот пример очень хорошего вкуса, когда это называется эклектика, когда смешение разных стилей создают совершенно иной стиль. Сделано все это с большим вкусом, с чувством меры и с чувством прекрасства. Так что будьте на Дувановской улице, полюбуйтесь на это красивейшее, великолепное здание. Здесь в благодаря замечательно грамотному и опытному сотруднику, я узнала, как правильно принимать минеральную воду Киркенитиля. Здесь за стенкой находится скважина глубиной 1247 метров. Вода оттуда поступает теплая, даже горячая, 38-43 градуса. И эту воду главное не пить литрами, рассказали мне. Очень ценная, кстати, информация, потому что многие покупают такую сильно минерализированную воду и пьют ее вместо питьевой воды. И все это может закончиться печально, в том числе камнями в почке. В первый день нужно принять всего лишь 50 миллилитров воды. Это вот третья часть стаканчика, и не больше. Надо принимать ее за 30 минут до еды, и еда должна быть такая не кислотная, не фрукты, а какая-то белковая. О, вот такой всего лишь пить минеральную воду советуют в движении видимо Ой, вот я честно говоря ненавижу минеральную воду она такая кстати солененькая тепленькая но по крайней мере посимпатичнее чем в есентуках, в есентуках а вот самая какая-то у них ядреная вода, но она, не знаю, мне кажется, она э, пахнет тухлыми яйцами. Пить ее это просто, ну, только ради большого здоровья можно. Так вот, продолжая рассказ о бювете и минеральной воде. Пить эту воду надо 21 день, 3 раза в день за 30 минут до еды. А после этого обязательно делать 6-месячный перерыв, то есть вообще не прикасаться к воде. Почему? Дело в том, что вода – это кладезь, э, Полезных, веществ, полезных минеральных веществ натрия, калия, магния, железо. И если переборщить с этими веществами, то они могут оседать в почках, в мочевом пузыре и образовывать камни. Поэтому учтите, что воду пьем малыми порциями в течение 21 дня, а потом большой-большой перерыв. Я сижу на лавочке на Дувановской улице, а позади меня находится санаторий Приморский. Он знаменит тем, что это самый первый санаторий, появившийся в Крыму. Случилось это в 1905 году. А Собственно, и в Евпатория как курорт стала известной, начала набирать популярность в конце 19 века после того, как здесь была построена Майнакская грязь-лечебница. То есть это получается, когда в 90-е, когда все это случилось-то, когда закрыли лечебницу? Нет, Подожди, я еще... Нет, она еще в 200 году, я в школе работала, еще в 200-м, потому что мы знаем, Закрывали ее, этот директор заболел, он получил инфаркт и больше не вышел на работу. Uh -huh. Еще в 200 году. Она Это работала? Да, работала, люди боролись и все. Процедуры принимали. Uh -huh. А процедуры такие, боже, а людей сколько? Uh -huh. Ой, а в августе месяце тут все приезжали, интеллигенты все, ну которые бархатный сезон любят. Uh -huh. А вот и Майнакское озеро. Да, вот и озеро Дочи. А в нем купаться можно? Конечно, купаются люди. Вот видите остатки можно сказать, железные дороги это рельсы для вагонеток были. Из озера они отправлялись в резервуары, там, видимо, грязь хранилась, а потом ее по мере надобности отправляли в майнакскую грязи-лечебницу. О целебных свойствах майнакской грязи известно давно, еще древние греки упоминали Геродот в том числе о том, что вот есть такая грязь после которой суставы перестают болеть и вообще воспалительные процессы всякие проходят. В 1874 году сторож сталинского промысла с популярной русской фамилией Пугачев, видимо был предприимчивым человеком и он понял что на грязях Майнакского озера можно сделать бизнес, и он открыл первую такую примитивную достаточно грязи лечебницу. Он отгородил небольшую площадку рядом с Майнакским озером, и там накладывал людям грязь на больные места, а потом их отводили на дощатую террасу и там поливали рапой, это, это уже вода, целебная вода. Мальнакского озера. И, в общем, эта грязь-лечебница пользовалась достаточно большой популярностью, особенно среди несостоятельной публики. Но все же это был такой примитивный способ лечения, он никак не подкреплялся научно, он не проходил под наблюдением врачей. Поэтому Пугачев руководствовался столько здравым смыслом, но ну, и таким опытом практическим. А вот если говорить о лечении грязями уже под врачебным контролем, то это уже относится к 1887 году, когда два доктора взяли в аренду Майнакское озеро на 40 лет и открыли первую грязелечебницу, где лечение проводилось под контролем врачей, то есть у людей отслеживали состояние, наблюдали до, после и вели такую следовательскую работу. Сам расцвет, когда не просто 10-15 человек лечились грязями, а когда просто сотни, тысячи людей приезжали в Евпаторию, принимали грязевые ванны, этот расцвет пришелся на советское время, на 50-60-е годы, когда была построена вот эта огромная грязелечебница, на развалинах которой я сейчас сижу, она вообще она очень нарядна она больше похожа на дворец лечебной грязи, чем на какую-то поликлинику. И здесь уже было все по-взрослому. -по здесь было 110 ванн, где принимали грязи. Здесь был, было отделение с подводным массажем, с разными душами. Было два плавательных бассейна для детей для взрослых. И а, был ингалитой. Так получилось, что наше историческое путешествие, длиною в 25 веков, где Евпатория была античным полисом, восточной крепостью, и знаменитым аристократическим курортом, и всероссийской детской здравницей, заканчивается на развалинах Майнакской грязи лечебницы. Недавно прошла информация о том, что собираются а в Западном крыльме что-то делать типа турецкой Алании, то есть такой крупный, популярный, очень красивый курорт. Я очень хочу надеяться, что это будет толчком к возрождению монахской грязи-лечебницы. И было бы здорово, если бы восстановили это здание с этими прекрасными мозаиками, с этими красивыми потолками, арочными окнами. Это может, вполне может быть историческим зданием. История советской эпохи, история советской архитектуры, история советского декора, оно тоже заслуживает внимания. Я уже не говорю о том, что просто сама водолечебница создана для принятия грязевых ван и многих-многих процедур. В общем, друзья мои, я с вами прощаюсь, но прощаюсь не с печалью и грустью, а с большой надеждой, что Евпатория будет возрождаться, Евпатория будет процветать, в Евпаторию будут приезжать много-много людей, и все они будут пользоваться теми дарами, которыми дает этот щедрый край. Ну, Не забудьте подписаться, поставить колокольчик. Если понравилось, то поделитесь с друзьями. Я буду продолжать путешествовать. И буду с большим удовольствием рассказывать вам о неоткрытых туристических маршрутах, неоткрытых туристических местах. И для их открытия не нужно много денег, нужно просто желание и радость, и удовольствие от вот этих микрооткрытий, которые дарят нам путешествия. Пока-пока.